Всем привет, с вами Рома Райт. Сегодня у меня день рождения и я сделал видео немного другого формата. Сегодня мы поговорим о плюсах и минусах игры MySMR Car. Перед началом хочу вас попросить подписаться на канал и поставить лайк этому видео, я знаю вам не сложно, а мне очень приятно. Что ж, не будем томить, поехали. Начнем с минусов. И первый минус – это можно смотреть сквозь текстуры. Причем все текстуры, какие есть в игре. Странно было доработать это, ведь эта игра получила много обновлений и также перешла на dtx 11. Все-таки можно было это как-то пофиксить. Провал предметов сквозь текстуры. Еще одна глупая вещь, которая не была исправлена. Обычно, когда я играл, у меня всегда провалились запчасти от сатсума, еда и другие принадлежности. Также, как я и говорил, это можно было пофиксить еще с самого начала создания игры. Непонятные аварии. Возможно, у кого-то происходило подобное. Едешь в машине, пристегнутый и вдруг примерно на скорости 20-30 км в час тебя заносят кувет и ты врезаешься в дерево и погибаешь. Хотя был пристегнут и скорость была низкая, но все равно погиб. Не чувствуете здесь ничего странного? Пустые локации. Как можно увидеть Майса Маркар очень много и очень много пустого пространства. Есть огромный завод по производству чего-то, есть еще какое-то интересное место, но ни в игре, ни в интернете нет информации про эти места. Я считаю, можно было уменьшить размеры карты в небольшое значение и добавить новые магазины, интерьеры и так далее. И тогда моя самаркар была бы интереснее несколько раз, но к сожалению я не разработчик игры и ничем помочь не могу. Игра еще не доделана. Большинство людей знают, что игра находится все в бета-тестировании. Возможно те минусы, которые я сказал до этого, еще будут исправлены, но учтите, я точно сказал не все минусы для этой игры. Если вы знаете еще какие-нибудь минусы, обязательно пишите в комментарии. А также где-то я слышал, что когда MySMRCar выйдет с бета-тестирования, разработчики MST будут делать MyWinterCar. Или, возможно, они уже делают эту игру. Но пока подробной информации нет. Будем ждать и надеяться. Что делать, если только скачал игру? Если вы новичок и в первый раз играете в MySMRCar, то есть небольшие странности. Во-первых, если вы плохо знаете английский, в игре будет сложно ориентироваться, но это можно исправить. В углу будет видео, как скачать русификатор для игры. Во-вторых, за что отвечает каждый показатель. Новичку будет непонятно, что от него хотят. В-третьих, нет никакой подсказки, как вообще собирать двигатель. Когда начинал играть, я использовал стимовские гайды и кое-как собирал свою машину. И в-четвертых, новичку нужно будет понять, как работает управление и понять, куда ехать при необходимости. Управление еще более-менее можно понять, но местность нужно будет поизучать. И теперь мы плавно переходим на плюсы игры. Погнали. Графика. У MySummerCard довольно хорошая графика. Разумеется, что вы видите на экране, это еще не максимум. Я играю на графике Better. Такую графику можно выбрать, когда только-только запускаюсь игру. Также есть мод на улучшение графики, где игра выглядит как в сказке. Моды. Думаете, игра почему еще дышит и в нее играют люди? Потому что для этой игры есть очень большое количество модов, на разные предпочтения и вкусы. Моды на графику, на новые текстуры, на домашнее животное, есть даже трэш-моды. Есть для оптимизации игры и даже если для улучшения игрового процесса. Таких модов можно перечислять очень много. И как ни странно, для этой игры делают еще новые моды. Если вам интересно, то справа в углу будут видео про новые моды. Переходим на третий плюс. Обновление. А вот и второе дыхание этой игры. Игра все еще дорабатывается, и создаются новые объекты, постройки и предметы. Если вам известно, что построено поворота в магазин, напишите в комментарии. Также недавно были созданы батарейки для фонаря и бомбокса, был создан щиток с предохранителями. Игра потихоньку развивается и дает свои плоды. Надеюсь, дальше будет только лучше. Какой-никакой небольшой сюжет и цель. В нам предстоит собрать машину и найти себе прекрасную женщину, с которой мы будем жить на веки вечную, но не все так просто, как кажется. Если все пойдет хорошо, у вас будет рабочая машина, которую вы можете использовать для различных летних мероприятий в финской сельской местности. Также в можете купить тюнинг и хорошую музыку для своей машины. Работа в реальной жизни. Если вам очень сильно понравилась игра, вы можете работать на механика или даже на конструктора машин. Я соглашусь, в игре большинство крупных деталей уже собраны, например как карбюратор или коробка передач, но и сборкой всего этого можно заняться в реальной жизни. Но я говорю только про сборку и починку машин, что происходит в игре помимо этого лучше не делать в реальной жизни. Вот мы и подошли к концу, над этим видео я очень старался, если вам не сложно, я буду признателен, если вы поставите лайк под этим видео и подпишитесь на канал. Если что-то я пропустил или просто не нашел, пишите в комментарии, я с радостью прочитаю. Возможно, интересные комментарии попадут в следующее видео. А на этом у меня сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.